Звуковая или электрическая зубная щетка обладает рядом преимуществ по сравнению с обычной мануальной. Исследования показали, что такие щетки удаляют больше зубного налета, чем обычные ручные. За счет вращения или колебания щетки полезные вещества из зубной пасты лучше проникают в ткани зуба, а расход самой пасты при этом уменьшается. А вы пользуетесь электрическими или звуковыми зубными щетками?